Коллеги, всем добрый день, меня зовут Дмитрий и сегодня я расскажу о вакуумных упаковочных аппаратах Apache. В вакууме продукты не окисляются, не обветриваются и на них не размножается патогенная флора. Срок хранения при этом увеличивается в несколько раз. Кстати, вакуумный упаковочный аппарат это главный помощник в приготовлении блюд по технологии Кукончил и Сувид. Бескамерные вакуумные упаковщики работают только с твердыми продуктами и используют гофрированные пакеты. В ассортименте бренда Apache представлены две модели бескамерных вакуумных упаковщиков – EVM3 и EVM4. Их характеристики вы можете увидеть сейчас на экране. Эти модели отличаются между собой длиной сварочной планки и шириной запаймового пакета. Камера в аппарате нужна для более высокой степени вакуумации. Камерные вакуумные упаковщики работают как с твердыми, так и с жидкими продукциями. Две модели имеют напольное размещение. Их характеристики вы сейчас видите на экране. Гораздо больше моделей вакуумных упаковочных аппаратов имеют настольное размещение. Например, модель EVM254. Длина сварочной планки у этого аппарата 250 мм. Характеристики других моделей вы можете видеть на экране. Еще одна полезная функция камерных вакуумных упаковщиков – это газация или заполнение камеры инертным газом. После того, как продукт вакуумирован, он заполняется специальной газовой смесью. Используется азот, углекислый газ, их смесь или другие смеси инертных газов. Эта функция позволяет без повреждения внешним давлением упаковывать продукты. Перед запуском цикла необходимо задать следующие параметры. Уровень вакуумирования в процентах или время вакуумирования в секундах время дополнительного вакуумирования, время запайки и время подачи газа. Аппараты имеют цифровую панель управления, также есть возможность сохранения до 10 программ. Чтобы эффективно использовать оборудование, поделюсь несколькими советами. Для определенного продукта существует определенная толщина и форма пакета. Если вы хотите уменьшить продолжительность цикла вакуумирования, вам нужно положить в камеру максимальное количество подложек. Продукт нужно распределить равномерно внутри пакета, тогда воздух откачается легче. Оптимальное заполнение пакета – 3 четверти его объема. Также рекомендуем вакуумировать продукты охлажденными до температуры 3 градуса Цельсия. При вакуумной упаковке твердых продуктов с их поверхности нужно удалить лишнюю влагу. При вакуумной упаковке жидких продуктов важно помнить, что температура кипения жидкости падает по мере снижения давления в камере. Вода при давлении 23,4 миллибар кипит уже при температуре 20 градусов. Важно отрегулировать время вакуумирования, чтобы исключить кипение. В этом уроке я рассказал о вакуумных упаковочных аппаратах Apache. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Дмитрий. Пользуйтесь техникой правильно.